из Москвы в Нью-Йорк не долетели. Борт развернулся на полпути, лизингодатели, отзывают самолеты из-за санкций. Российские авиакомпании уже начали терять самолеты из-за санкций. А рейс аэрофлота из Москвы в Нью-Йорк развернулся прямо над Атлантическим океаном. Сегодня самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Нью-Йорк был вынужден развернуться над Атлантическим океаном и возвращаться в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные системы Флектродар 24 Причины возвращения неизвестны. Но это может быть связано либо с тем, что Канада запретила России использовать ее воздушное пространство, либо с введением санкций против российской авиации. Самолет Boeing 777-3M0, а бортовой номер БХ зарегистрирован на Бермудских островах. Это может означать, что его владельцем является лизинговая компания, а не авиаперевозчик. Отметим, что российские СМИ уже начали сообщать о случаях запретов со стороны лизингодателей на дальнейшую эксплуатацию воздушных судов. Так, самолет авиакомпании «Победа» входят в группу «Аэрофлот», который должен был выполнять рейс по маршруту Стамбул, Турция, Минеральные воды, Россия, не смог вылететь. Как сообщила российская газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, авиавласти Турции запретили вылет. Это произошло по требованию лизингодателя из Ирландии, которому принадлежит Boeing 737. Всего эта компания, название которой не называется, отзывает три самолета из флота Победы. Напомним, что вчера Европейский союз ввел санкции против российской авиации. Они включают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые используются в авиакосмическом секторе, запрет на страхование и техническое обслуживание товаров